Здарова, народ, с вами я Просто Багет. Это игра против Рин. У меня был огромный пинг. Скорость моего интернета вы видите перед экраном. А я уже достаточно давно не выпускал видосики по причине, то, что я занят был на работе. А время после работы у меня вообще не оставалось нормально смонтировать видосик. Пинг у меня тут был за 600-700 да, в ДБД 700-600 пинг это вообще нереально неиграбельная вещь, особенно против Рин. Я умудрился от МАЦ-4 Геника. Да, я повисел два раза. Да, я ошибался, но как можно не ошибаться с таким-то огромным пингом, когда у тебя 700 пинг. Для меня хороший пинг считается, когда если С40 это вообще идеал для меня. Лично для меня идеал, если у меня будет 140 пинг. Но нормально, 300-400, играбельно, нормально. Большинство моих видосиков снималось с таким пингом. А так-то у меня вообще не играбельно было, да. А игра против э, Рин не доставляла особо такого удовольствия против Рин с пингом игра после которая будет после этого в, в Гидеоне, против это, там, против легиона во. там вообще не играбельная вещь пинг 1100 это вообще что- то чем- то было Но, да это был старый ивент на китайский новый год. Тут, конечно, меня часто выручал Дэвид, он меня спасал, но скотина Ринь меня туннелила. Вон она бегает, скотина. Ууу, база туннелищася. После того, как я увидел, как кошка активировалась, я сразу же активировал спин, потому что я знал, что она гоняется за мной. Я сразу же скинул палетку на всякий случай и не прогадал, потому что эта скотина начала за мной гнаться. К сожалению, у меня тут вообще не было особых шансов, я упал. Да, напишите в комментариях, э, с каким максимально высоким пингом вы играли. Мне стало интересно, видите, Видите, где она стоит, где я где упал. Вообще шикарно, обожаю ДБД, хотя это уже мой пинг. Уже завели несколько генераторов, я уже вешу второй раз. Да, все бы ничего, я уже отвес отвесел в в два раза, завелись очень много генераторов, но я умер. Знаете, почему я умер? Я решил спасти чувака, который висит на, э, на крюке после того, как э, завелся последний генератор. Учитывая то, что есть еще два человека, которых оставалось и ни разу не висели, и они хотели спасти, но боялись. Но почему-то, стоя у ворот, когда я открыл ворота на 99, я не стал открывать и сбегать. Я... Как чистый дебил, просто пошел и решил спастись. Видите, мой пинг 393. Для меня это более-менее нормально. Э, да. Тут, тут мы заводили последний генератор, и у нас это вышло. Но как я уже сказал, чувство долга и чувство дебилизма взял над собой вверх. Я пошел и решил спасти данного сурва, который вполне мог выжить. А я и выжил. Учитывая то, что эм, я мог спокойно выжить. И, и видите, видите, что происходит на экране? Я просто хочу пойти прямо, выхожу, но у меня все стопится. Ра -ра -ра -ра -ра. Ринг гоняется за... как там? Как ботяйс. из. И первый хит получает, наконец-то, Дэвид за 4 генератора. Это скотина туннеле у меня 4 генератора. Я относил 4 генератора. Да, это не считается мансом, но я все же отмансил 4 генератора с огр огромным пинком. Да, все остальные убежали, я остался на последнем генераторе. За генератор был очень горячим. Рин забила на меня. Я завел последний генератор. Я пошел открывать ворота. Я не знаю, что я говорю. Я мог хотя бы просто забить и просто смонтировать, но я хотел. хочу говорить. Да, я хочу комментировать, я уже давно не снимал видосики, я уже, я вообще не пишу сценарий, не знаю зачем эти слова, наверное, выражу нет. Просто другой видос. Вот, активировался последний генератор, упал Дэвид. И вот, я открываю ворота 99-ю. Почему-то чувство долго хотел спасти, судя по всему, один из сорвов спас Дэвида. И Рин смотрел в мою сторону. Я боялся, потому что у нее у нее мог быть наед, они бегали тут, а то, там сям. И слева я увидел Рин, так что я побежал быстро-быстро к воротам. Ну, ну как побежал? Видите, же, как меня телепортирует хорошо. Ботейс получает по шапке и он падает. Его вешают на крюк. И один из ворота. Я бы с легкостью хотел бы свалить, но... Ну, я не хотел. Почему? Я не знаю. Хватит, как помирает герои или же дебилы. Тут я Дэвиду намекнул то, что нужно спасти. Ну, блин, насколько же тупо я сдох тут. На ваших охранах можете заметить, как идеальный тимплей. Один ворот открывает, другой спасает. Из-за моих пингов я не смог отпустить. Рин меня оттащила и убила. И все. Не избегает Он сбегает. И все. Идеально. Проигрыш. Меня убивают. Ну и почему-то открыла ворота, хотя могла не это, этого не делать. Я мог просто уйти, хотя я пошел и спас. Это меня сгубило. пресс -ф. Вот бы у меня были такие темы, которые Ли спасли бы когда-то. И еще. Ошибка сорва. То, что она открыла ворота, не дала ей нормально и время. Рин затунелила и убила Нейчку, а остальные сбежали. Найс nice джоб. Игра Мисакамина от Гидеон. Пинг 1100. Ха. закрытая карта Легионыч. Пинг огромнейший. У меня тут было задание, я его должен был выполнить, застанет маньяка несколько раз. Видите меня, как телепортируют? не так не считает, Игры нормально. Ой, как же я наслаждался, когда я убегал от этого маньяка. Это было сущее наслаждение плюс страдание. Он за мной гоняется, я остаюсь на одном месте. У меня багается все, Я не могу ничего сделать. Я сбросил минуту назад порядку, перепрыгнул. У меня ничего не получается? У меня все лагает. Что? Что? Что вы видите на экране? Да, мне к самому шоке то, что тут происходит. Ну, как ты что? Вы же сами знаете, насколько это хороший интернет. Те люди, с которыми я постоянно играю, общаюсь, играю в различные онлайн-игры, знают. Насколько у меня шикарнейшие соединения. Да, Ванила? <соцентричные> Казахтелеком все таки Итак, меня тут цели уже спасают. Это не важно. Важно то, что будет происходить дальше. А дальше будет интереснее. Ведь там веселое страдание. А, убегаем. Перепрыгнул? Я уже давно перепрыгнул. Hey, yeah. <пиш> Лагает. Сейчас меня ударит этот Легионыч. И у него ничего не получится Это будет так, как будто у меня орешек Я самохилюсь, лечу другого пш, пш, Кровавые эффекты пш. Я не знаю, как комментировать Я уже давно не записываю. видосик я уже активировался на хил, я уже двигаюсь, мне ничего не двигается. Легионович как тема интернет? Он меня убил, не может удать. Что происходит? Даже он в шоке. Он просто в шоке, если И какая уже у меня страшная Первый повешен за всю игру, пинг 1100, никуда ничего не исчезло. Нормально, Бихер, тут нету вашей вины. Беги, беги ко мне, солнышко, беги ко мне. Спаси меня, солнышко Не, вылечи меня. Она лечит меня, я приседаю ей. Еще одна Нея прибежала ко мне. Ладно, опу опустим эти, эти формальности. Меня уже тут собираются туннелить, уд ударять. В, в каком-то из моментов был такой момент, то, что моментный момент, когда момент был наступил моментально, то, что у меня завис также интернет, и у меня на минуту сохранился сприн. Это же старая запись, я даже сам шокет происходящего. Ни один генератор не заявился, уже не, некоторые повешены произошло. Мм, произошло. Далее Геонч. А, монтаж скоро будет готов. Я уже начну нормально стабильно монтировать в мае. не знаю, кто бы досмотрел до этого момента, но. Выглядите с каким пингом. Меня спри, э, приходится сталкиваться. И видосики я гружу по десятке часов. Я серьезно. Один раз я 18 часов грузил видео, которое всего лишь вышло 3 гигабайта. 3 гигабайта всего лишь видос. Ну, так долго грузить, это еще не надо. Казах Телеком, слышите меня, нет? Окей. Э, Насущные проблемы уже все сказаны. И остается последние. Как играть в это говно? Да наслаждайтесь, это же весело. Вы запишите контент, будете страдать, конечно, но запишите контент. Вы видишь, видишь? И привет, эльф. Че как делал?